Да. Женчик снимает. Всем привет, ребят. Старый, добрый, полюбившийся, не влюбившийся формат ночные катушки. Суббота, движа мало, но мы сами создаем движ, словно когда не надо гнать на работу, ты сам ее себе придумаешь. С ребятками, с громкими тоже ребятками. Повалим музыки. Вот, привет, скажи в Сейчас. Друзья, вот, хоть сними себя, покажи. Это как у типа Санечка снимаешь, а тут... А сегодня, короче, Санечка не снимает, Санечку снимает. <с yardımitizen> можешь сзади снимать. -то как -то... Короче, по классике. Подбегаем к машине, раскладываемся пароход. Это тоже отдельная история, потому что... У меня сейчас и задних сидений нет ничего, и, ну, я просто я это вот сама будет это, сама да, как это картина, будет. как я буду заносить ну, вот это все барахло в машину. Это тоже типа т 380 уровня. Вот. сейчас мы попробуем. Сейчас у нас тут свет, оборудование, все дела. Вот надо это все уместить, и еще двум людям сесть в машину. Вот. И начинаю. Вот он наш подопытный. Первое, что мы делаем для эффектной поездки по городу надо нам заявить о себе то есть не обязательно ехать громко главное показать что у себя громко что пиздец вот смотрим на двери на дверях у меня торчат динамики смотрим сюда ну, пожалуйста все горит вот, красный мут по жизни вы это знаете чтобы вы понимали сабвуферы у меня сейчас не играют но просто от одного вида, что это условно две восемьнахи самые жирные от дефбонса уже, типа, плюс 10 респекта. Э, Идем дальше. Мы еще не закончили попею с барахлом, что нам его надо куда-то что-то сложить. Место, как вы поняли, у меня как в купе. То есть машина места на Багажника тоже нет от слова совсем. Вот, ветер аудио, пацанов, пиарим. Он, кстати, магазин там рядом. Ну и, собственно, вот, что по Ну, я думаю, кто чекал мой инстаграм, они ну, как бы прекрасно понимают, что у меня там происходит. Короче, снимай, вот, вот эта плита, ее сейчас вряд ли, наверное, видно, вот это вот мой усилитель на 11 киловатт, Ох, который я положил. Ну, К слову, вот, который ты спрашивал, он у меня сейчас просто катается со мной, типа он не, фу не функционирует, ничего. Бабок на ремонт, типа, пока впадло отдавать, новый брать еще больше впадлу, вот поэтому отталкиваемся от того, что, ну, типа, вот какие ресурсы есть, тем мы живем, тем мы пользуемся. Вот, сейчас будет эпопея с закрытием всего вот этого. Все, закрылось, хорошо. Вторая движуха, которая нас сейчас, ребят, ждет. Сейчас я даже вот это вот все уберу. А, у меня, короче, с тачкой, ребят, всегда была проблема с охлаждением. Ну, короче, движуха такая, что э, получается... Машина, условно, там, то и что-то не хватало, к примеру, там, э, радиатор засорялся, радиатор пробивали, все это менялось, там, помпа какая -то. ну, кто шарищи, короче, в движке поймут, то есть, ну, что это за херня и так далее, вот. И тут, в самый последний момент, когда вот, ну, скоро должна быть жара, у меня перестает работать вентилятор по датчику, ну, типа, там, термостат, и получается так, что... В определенный момент вот здесь должен крутиться вентилятор. Но он не крутится. И чтобы избежать лишних головников и кипения машины, мы его вывели напрямую. Каждый раз в движухе, когда, ну, например, я понимаю, что мне надо куда-то ехать на дальняк. И я знаю, что ну, у меня машина, возможно, там нагреется больше 100 градусов. Мы делаем вот такие махинации условно. То есть я каждый раз ложу под капот. Вообще похер в чем я. Типа в чистом, грязном. В дождь, в снег. Вообще похер. ты если хочешь ты можешь оставаться да не, нет нет ну и как всегда классика ребят без нее никуда открываем стекла чтобы все не только видели но и слышали наши громкие фиолетки кто шарит вот эти вот динамики loud sound f13 оригинал правда риконины но они скажем так живут дольше чем Прайда. осталось только доехать и слава богу только руби когда мы из этого двора выйдем Да, братан. когда стоите в пробке убавляете музыку какая бы у вас там система не было в любом случае вы не передвигаетесь вы статичный объект и ну кому-то действительно там кто в потоке уходит может ребенок на заднем все не спит и ну, типа, не совсем будет красиво в том плане, что ну не будьте автохамами хотя бы. Типа, да, музыка громкая, это круто. Ты типа дохера вложил и все об этом должны знать, но опять же, ну, везде надо грань знать, видеть. Хотя бы, ну, элементарное какое-то вот, ну, вот это вот водительское. Я не знаю, как это объяснить. Понимание, уважение! Вот, вот этот писк, короче, ребят, характерен для громких систем, когда у тебя много усилителей. Будь готов к тому, что у тебя будет также и много наводок и проблем других. Вот, поэтому едем с писком, ну, когда музыку не слушаем, а когда прибавляем, его и не слышно. Поехали, блин. Человек, который ниже меня, в Чуть-чуть. зовут его, короче, Пашка. Помогал мне ведрище собирать, вот. ну и в целом, типа, когда ведро было целое, то есть, многие какие-то работы, то есть, и его руками были сделаны, я там ходил, просто на телефон снимал, вот. Я, я старался. У него, короче, есть свое ведро. Всем привет! Привет, девочки! Убавим, короче, некачественный фронт. И пойдемте давайте к самому интересному. Самому нерабочему. А пусть Паша расскажет сам. Самому нерабочему. Не, Паша уже рассказал. Паша, <с без <с меня сняли. Вот такие вот, ребят, бумбулки у него стоят. Бумбулки, да, нормально сказал. Столько много проводов. Вот. Ребята, с эпилепсией отвернитесь. А у кого нет, смотрите дальше. Вот, короче. Самое что, светодиод, это ладно, Хер с ним может сказать, что он у меня это все позаимствовал. Хер раз два. что он еще у меня подает. Не к тому, что это мой инстаграм-аккаунт. Это наклейка с моим дизайном. Вот, типа. Человек полностью доверился моему вкусу. Вот, и как бы, ну, мы сделали на пару вот такие свои инстаграмы. Ну, типа, надо же где-то еблом светить. Вот. Мы это делаем здесь. Вот. По, фронту По фронту у него, ну, типа, просто чтобы подыгрывало, основной акцент, конечно же, делался на басухе. Вот. Цвет не видно, цвет зеленый, хотя, ну, я был против вот этой всей движухи, условно, ну, все красилось под бренд Типа Дев Bones, у них халяв все черно-зеленый. Вот. Пойдем еще покажу. Мы спереди тачку не показываем. Ну, кто чекает в Инстаграме, они ее, конечно же, видят. Короче. В одну из темнейших ночей.. На Вакина 1D трое додиков сделали вот это стоит чел, у него тут, ну типа, я окрашу баллончиком ему руки. И как и он падает. В целом на белой машине это все выглядит очень прикольно. Еще тут из э, добавленных нифтяков это условно фондера, чтобы как-то компенсировать очень большие колеса и лютые диски. Кому-то нравится, если честно, мне нет. Но типа многие на них дрочат. Окей. Там постоянно что-то отъебывало, условно, ну так же, как и у меня. То есть э, железки автозвука, это такая тема, которая там, например, э, неделю тебя радует, а две недели и месяц ты, блядь, ждешь, когда тебе их починят. Вот, то есть это, ну классическая ситуация сейчас человек с такой же проблемой как и у меня у него условно не работают сабвуферы слушает и катается только двери то есть по сухи нет от слова совсем вот кошмарит людей вот с светодиодами что у него что у него стоит гроб и много сабуферов вот Розочные стенки вот чуть-чуть сбоку вид порт видно выходит а порт куда выходит порт выходит вперед по бокам Нагруженные стенки – это чисто эксперимент. Будет ли прикол от стены, потому что ну, стена это единая целая стачка, а тут у тебя условно короб просто, Короб он во-первых будет прикручен, плюс ко всей этой раме будет каркас металлический, и это все равно конструкция более-менее как целостная. Также никто не запрещал сделать упоры в стены, ну в, в плане но, в Ребят, что бывает, когда не знаешь меры, все это перерастает в стены, в такие ветреные проекты, машины. Тут бюджеты, конечно, ебанешься. Вот. Но хотя тоже, ну, условно, типа у всего есть пределы, как бы что-то ломается, что-то отлетает, что-то чинится. Но в целом вот какой-то вот такой вот громкий Екатеринбург, это не шоу-кар, не брендовый. То есть условно все бралось за свои бабки. И при том, что, ну, говорят же, что условно там автоспорт любой какой бы он ни был там автозвук или гонки и так далее это исключительно мужская тема ребят нет девочки тоже валят валят громче ребят и тут, как бы, мне нечего сказать типа вдохновляйтесь стройтесь стройте проекты там сам главное без фанатизма чтобы это не было на последующем а так типа дарите людям эмоции сами кайфуйте и все у вас будет круто. Уау! Уау! Уау! Уау! Уау! Уау! Уау! Уау! Таковые резинки, хочу сказать. За 10 лет использования они меня действительно засейвили. Вот они немножечко оторвались. Одна манда меня шоркнула в бочину. Мне ничего, но вот, вот это вот только, наверное, единственное. От зеркала, возможно. Вот. А у нее там ну как бы все печальненько У меня только резинки оторвались. Ну и то вот они были вот как бы вот так сорваны, это уже на жаре их так повело. Вот. Ну в целом, что, убирать их надо. Свое отработали. И как бы там они визуально херово не выглядели, в любом случае они свое предназначение выполнили.